Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжим разговор о, наверное, самой удивительной антикоммунистической книге 20 века. Работе сэра Карла Раймонда Поппера «Открытое общество и его враги». И, наверное, самое удивительное в этой книге то, что в этом двухтомном труде весь первый том посвящен идеям древнегреческого философа Платона. Ну, для начала пару слов непосредственно о Платоне и его идеях. Платон это древнегреческий философ, который жил в 5-4 веках до нашей эры. Это был философ-идеалист, идеи которого легли в основу не только бесконечного количества различных школ и направлений, но и положил ли начало целым отраслям философского знания. В то же самое время он предлагал определенные общественно-политические идеи, которые, собственно, Попера критикует. Платон предлагал идею некого идеального государства, которое описывал в «Диалоге государства» и других своих поздних работах. Согласно Платону, в душе человека есть три части. Соответственно, нижняя, средняя и высшая. И так как у разных людей разные части развиты в различной степени, и все общество, по мнению Платона, необходимо делить на три сословия. Люди, которых развита самая низшая, вожделеющая часть души, должны быть ремесленниками и крестьянами, у которых нет особо никаких прав и задача которых снабжать в общем-то, необходимым для жизни высшее сословие. Если же у человека развита средняя часть души, отвечающая за страсти, такой человек должен становиться воином или стражем. Ну и, наконец, если у человека развита наиболее высшая часть души, часть разумная, он, разумеется, должен становиться философом. И Платон считал, что так как философы познают подлинную суть вещей, именно они и должны быть правителями, то есть управлять соответствующим государством. Особенно много времени в своих работах Платон уделяет вопросу воспитания этих самых стражей или воинов. И, по сути, он высказывает здесь некие протокоммунистические идеи, говоря о том, что у стражей должна быть отменена частная собственность, и все у них должно быть общее. И это касается не только материальных благ, но в том числе семьи и детей. Так вот, собственно, Поппер эти идеи яростно критикует весь первый том своей работы. И здесь возникает логичный вопрос. Зачем? То есть понятно, что... Идеи древнегреческого рабовладельца будут серьезно отличаться от наших современных представлений о том, как должно быть устроено общество и государство. Но суть здесь в том, что Поппер считает, что идеи Платона лежат в основании всех форм тоталитаризма 20 века. И да, он намеренно употребляет слово тоталитаризм, чтобы приравнять нацистскую Германию и Советский Союз. И по мнению Поппера, вся история человечества выглядит следующим образом. Когда-то было так называемое закрытое общество, то есть общество племенное. В этом обществе все законы, обычаи и табу воспринимались как данные от природы, данные богами и не могли подвергаться критике. Соответственно, социальная роль каждого человека была уже дана ему от рождения и не подвергалась никакому изменению. Но, по мнению Поппера, в Древней Греции произошла величайшая революция в истории человечества. А именно древние греки начали обсуждать существующее общественное установление, критиковать их, и таким образом появилось то, что называется открытым обществом. Связано это было в первую очередь с деятельностью философов-софистов и афинских демократов. Таких, как, например, демократический и политический деятель Перикл. То есть именно Афины являются для Поппера вот таким вот прообразом открытого общества, его рождения. Но, как несложно догадаться, у открытого общества появились противники. Согласно Попперу, это связано было с тем, что у открытого общества действительно есть определенные проблемы. В первую очередь, так как человек теперь не знает, что ему делать в той или иной ситуации, возникает некая тревога, связанная с моральным выбором и неуверенностью в себе. Во-вторых же, так как теперь люди не воспринимают общество как данное изначально от природы или богами, то они могут подвергать критику свое общественное положение, то есть существующую общественную иерархию. И по мнению Поппера, из-за этого возникает феномен, феномен классовой борьбы. Здесь, конечно, видимо, поперу невдомек, что эта самая классовая борьба существовала задолго до древнегреческих Афин и далеко не только в европейской части глобуса. Так вот, эта вот неудовлетворенность открытым обществом вызывает у некоторых граждан, особенно граждан более богатых, знатных, стремление вернуть все вспять, вернуться к закрытому обществу. И в Древней Греции было государство, которое воплощало эти чаяния. Это Спарта. Соответственно, спартанское общество, оно находило своих приеженцев и в Афинах, среди некой аристократической партии Афин. И находило выражение среди идей многих философов того времени. Таким образом, на самом деле, по Попперу вся мировая история, это история борьбы Афин и Спарты, при том, что все... Страны западной демократии являются таким образом наследниками древнегреческих Афин, но тоталитарные страны, в том числе и Советский Союз, являются этой, такой новой спартой, ее новой реинкарнацией. Здесь особый, кстати, интерес представляет фигура Сократа. Как известно, Сократ был учителем Платона. Однако Сократ воспринимается поппером как истинный демократ, друг свободы. И вообще, когда он излагает идеи Сократа, эти идеи подозрительно напоминают идеи самого Поппера. То есть он дорисует, по сути, некоторый автопортрет. И сделать это ему несложно. Дело в том, что, как известно, Сократ ничего не писал. Все, что мы знаем о нем, мы знаем из сочинений других авторов. И в первую очередь непосредственного ученика Платона. Но в действительности у Платона есть такой персонаж в его диалогах Сократ, устами которого излагаются идеи в тех или иных диалогах. И среди исследователей Платона есть большая проблема. Какая из идей Сократа, которого описывает Платон, реально принадлежит Сократу, а какая была привнесена уже Платоном, так как там, очевидно, есть и то, и другое. Повторяю, это серьезный вопрос, который до сих пор обсуждается. Но Поппер решает очень просто. Если какая-то идея платоновского Сократа Попперу нравится, он говорит, что это сказал Сократ. Если она не нравится, это, разумеется, привнес Платон. Ну в результате, разумеется, Сократ получается полной противоположностью Платону. Ну а Платон становится не учеником Сократа, а Иудой и предателем всех высочайших идей гуманизма, свободы и демократии. Что же это за идеи? В первую очередь, Поппер дает очень своеобразную интерпретацию теории идей Платона. Если при, при, крайне приблизительно и довольно грубо, то идея, теория идей Платона сводится к тому, что есть идеи, а есть вещи. И как идеалист Платон считает, что идеи первичнее вещей. То есть вначале была идея человека, а потом появляется реальный человек, как несовершенная копия, несовершенное подобие этой идеи. Но идеи при этом вечны и неизменны. А вот вещи, которые несовершенны, являются изменчивыми, подвижными и, соответственно, подвержены потоку времени. И вот, натягивая сову на глобус, Поппер предлагает такую интерпретацию. Он говорит о том, что это означает, что для Платона никакого положительного изменения в принципе быть не может. А любое развитие это на самом деле деградация. Соответственно, и по мнению Поппера, вся политическая программа Платона направлена на то, чтобы не допустить изменения. Чтобы построить такое общество, которое в принципе не может меняться. Но даже спартанское общество, которое было для многих афинских аристократов неким идеалом, изменялось. И конечно же, по мнению Платона, изменялось не в лучшую сторону. И поэтому идеальное государство, которое предлагает Платон, это такая спарта на максималках. Это общество, которое в принципе будет так же неподвижно и вечно, как эти вечные неподвижные идеи. Так вот, здесь, конечно, эта критика, во-первых, очень-очень своеобразна и действительно подводит тексты Платона под точку зрения Поппера крайне некритичным образом и серьезной только философским реконструкцией рассматриваться не может. Но здесь даже непонятно, а зачем, собственно, Поппер это делает. Ведь он собирается критиковать тоталитаризм, в том числе советский тоталитаризм. Но советский тоталитаризм был как раз направлен в будущее. Это был максимально футуристический проект. Другая идея, которая критикуется Поппером, это интерпретация Платоном понятия справедливости. Дело в том, что Платон, по мнению Поппера, был очень хитрым врагом демократии. И так как демократам нравилось слово «справедливость», Платон предлагает некое измененное представление об этом понятии. Он постоянно говорит о справедливости, но понимает под ней не некое равенство, не некое равноправие, но наоборот, неравенство. Дело в том, что по Платону, и это правда, люди принципиально не равны. То есть, а так как люди не равны, то справедливость стоит не в том, чтобы они, что большинство правила, например, в государстве. Нет, править должны наилучшие. А справедливость состоит, соответственно, в том, что каждый занимается тем, что соответствует его сущности. То есть, насколько он является развитым человеком, развитой личностью. А, и это на самом деле, да, вот здесь в принципе верно. Платон действительно так считал, он действительно придерживался аристократических взглядов, но опять же непонятно, какое это имеет отношение к критике советского тоталитаризма. Ведь вот что уже нельзя отрицать советского общества, так это то, что равенство там во всяком случае было побольше, чем в странах западной демократии, то есть так называемого открытого общества. Следующий момент это то, что Поппер яростно критикует Платона за расизм. Основанием для такого расизма является то, что Платон предлагал некую систему Евгеники, то есть искусственного введения лучшей породы человека. Он предполагал, что страже его государства необходимо будет сводить мужчин и женщин таким образом, что они давали наилучшее потомство, улучшая породу тем самым людей. И да, после многих событий 20 века мало сегодня найдется людей, которые будут защищать эту антигуманистическую идею, по сути, Евгеники. Однако здесь непонятен моральный пафос Поппера. Ведь тот момент, когда он писал эту работу в 40-е годы 20 -го века, в столь любимых им Соединенных Штатах идеи Евгеники вполне себе э, положительно обсуждались. А в некоторых странах Европы, например, в Швеции, Евгения непосредственно практиковалась в самых антигуманных формах вплоть до 70-х годов, годов 20 -го века. Здесь также надо отметить, что вот эти все странные интерпретации Платона, которые дает Поппер, они основываются на том, что Поппер постоянно берет какой-то миф, рассказанный Платоном, и воспринимает его буквально. Вообще-то, с точки зрения современных исследователей Платона, этого делать нельзя. Мифы, как правило, рассказываются Платоном не как рассказ о реальных событиях, а некая, как некая иллюстрация для иногда довольно сложных теоретических положений. Если мы начнем буквально воспринимать мифы Платона, нам придется допустить, например, что Платон утверждал существование людей с четырьмя, руками, четырьмя ногами и двумя наборами гениталей. И еще одна идея, которую яростно критикует Поппер у Платона, это платоновский коллективизм. И действительно, Платон считал общее, общество в целом важнее отдельной личности. А индивидуализм у него у Платона критиковался как некий эгоизм. Ну и Поппер довольно много времени уделяет доказательству как бы, того, что на самом деле индивидуализм не является синонимом эгоизма, а наоборот, индивидуализм лежит в основании любой подлинной морали. Ну а при коллективизме, якобы, никакой морали бы вообще в принципе быть не может. Но ну, тут в рассуждении об индивидуализме и коллективизме мы оставляем судить здесь самим, читай... самим нашим зрителям, единственное, что можно сказать, что, ну, в общем-то, да, Платон действительно был коллективист, и в этом отношении он действительно в чем-то предшествует неким идеям, которые были, например, в Советском Союзе. Вот, но ну, больше всего Поппер нападает на саму идею утопии. Дело в том, что Платон предлагает некое идеальное государство, то есть он не говорит о том, как постепенно изменять общество, а, по сути, как художник, который хочет начать с чистого листа, предлагает вот начать с нуля и построить некое государство, основанное на неких идеях. И Поппер этому противится, он говорит, что в открытом обществе никакого такого утопизма быть не может, а значит не может быть революции, что изменения должны быть постепенные, через критику, через какие-то мелкие реформы. Ну здесь конечно нельзя не видеть его лицемерие, потому что когда самые радикальные изменения происходили в 90-е годы в России, Попперу это как раз очень даже нравилось. Очевидно это кого надо утопия. И вот здесь, как мы видим, что он всячески критикует разных сторон Платона. И неужели у Платона нет каких-то положительных, прогрессивных моментов? Ну, конечно же, есть. Одна из идей здесь довольно действительно дискуссионная. Дело в том, что у Платона нигде в его государстве не упоминаются рабы. И некоторые считали, что возможно это потому, что у него не предполагает существование рабов в идеальном государстве. Вопрос на самом деле дискуссионный. Многие серьезные исследователи Платона считают, что они не упоминаются только потому, что это было нечто, ну само собой как бы подразумеваемое. Но здесь интересно не то, что утверждает Поппер, а как он это делает. Поппер предлагает такой аргумент, что тот факт, что Платон не упоминает рабов, свидетельствует как раз о том, что Платон настолько был сторонником рабства, что рабов ненавидел и вообще презирал и не считал за людей. Соответственно, то, что Платон не говорит про рабов, наоборот, говорит о том, насколько он их презирал как аристократ. Но есть более бесспорный момент. Например, у Платона в его диалогах исключается такая идея, очень, на самом деле, скандальная для того времени, что женщина вообще-то человек. Это было совсем не очевидно для древних греков, а Платон прямо говорит, что если женщина, например, имеет развитую среднюю часть души, она может быть воительницей, так же, как и мужчина. А если у женщины развита разумная часть души, она способна стать философом и управлять государством. Что, конечно же, вызывало большие споры в то время. Так вот, этот протофеминизм Платона Поппер вообще не упоминает. А теперь давайте допустим, что... Вот аргумент Поппера насчет рабов верен. И раз Платон ничего не говорит про рабов, это значит, что он презирает рабов и вообще не считает их за людей. Но если это правда, то тот факт, что Поппер ничего не говорит про протофеминизм Платона, должно видимо свидетельствовать, что сам Поппер настолько презирает женщин, что тоже не считает их за людей. Ну, подводя некие итоги, можно сказать, что для, Пла для Поппера Платон действительно предшественник тоталитаризма, что на самом деле, вот особенно советский проект, он базируется на идеях, которые непосредственно выходят из Платона. Иными словами, есть прямая дорожка между Платоном и Сталином. И что могут сказать марксисты по этому поводу? А, ну, вообще-то, что да. Дело в том, что марксизм, он, как известно, в скрытом, в снятом виде содержит в себе ключевые идеи всей западной культуры, науки, и, соответственно, идеи великих мыслителей, таких как Платон, в скрытом виде тоже присутствуют в марксизме. Ну, например, идеи отрицания частной собственности. И здесь я бы хотел завершить неким замечанием личного характера. Дело в том, что в свое время, чего уж греха таить, когда я начинал изучать философию, я сам придерживался идеалистических взглядов и очень уважал Платона. И на самом деле очень жаль, что в то время мне в руки не попалась книжка Поппера, ведь я бы пришел тогда к левым идеям значительно раньше. Ведь раз Великий Платон был сталинист, то и я, наверное, тоже. Ну а в следующий раз мы с вами поговорим о двух других страшных врагах открытого общества, об Аристотеле и Гегеле. Ну а на сегодня у нас все. Оставайтесь на связи и до новых встреч.